веб-сторис и новые формы пожаловаться. Давайте узнаем, что они могут изменить в нашей жизни. Привет, это Мария и новости Digital. Сейчас авторы контента экспериментируют с разными способами использования веб-сторис. При этом обратная связь от пользователей показала, что они хотят видеть полные истории, не тизеры, когда для просмотра полной информации нужно кликать на ссылку. Тизер для поста в блоге не рассказывает всю историю целиком и не удовлетворяет потребности пользователей. Поэтому Google постарается больше не показывать такие публикации. В Google также привели примеры допустимых и недопустимых веб-историй. Хорошие примеры. Список товаров и ссылок на те места, где их можно купить. Короткая версия рецепта с перечислением всех ингредиентов с более детальными инструкциями по ссылке. Плохие примеры. Одностраничная история, в заголовке которой упоминается рецепт, но которая содержит только несколько фотографий со ссылкой на сайт. Список красивых городов в Европе, но с показом только фото и ссылкой для просмотра информации на сайте. Что касается монетизации веб Stories, на данный момент отдача от этого формата невысока. Но рекламные сети работают над созданием и расширением интеграции с Web Stories, что должно привести к повышению CPM. Официальный плагин Web Stories для WordPress позволяет дополнять истории гифками, текстовыми шаблонами и субтитрами. А в декабре Google запустил программатик закупки для рекламы в Web-историях. Google мой бизнес обновил форму для отправки жалоб на отзывы. Обновленная форма стала более детализированной, а весь процесс немного другим. Теперь при нажатии на ссылку «Пожаловаться» на экране появляется оверлей с вопросом «Почему вы хотите сообщить об этом отзыве?» Можно выбрать один из вариантов. Отзыв не имеет отношения к этому месту, спам, конфликт интересов, ненормативная лексика, личная информация. Теперь владельцам бизнеса и пользователям будет легче выбрать нужный вариант. Пункты показывают, какие типы отзывов нарушают правила Google. Вариант личной информации новый, раньше его не было. Google также добавил сообщение о том, что запрос будет рассмотрен в течение трех дней. Эта информация выводится после отправки формы. В русскоязычной версии поиска пока остается прежний интерфейс, а сама форма выводится на отдельной странице. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!